Самое распространенное неорганическое вещество в живом организме – вода. Ее содержание в среднем составляет 65% массы тела. Даже в эмали зубов содержится 10% воды, а в костях – до 20%. Минеральные соли составляют до 5,8% массы тела. Самые распространенные – это соли натрия и калия. Они обеспечивают выполнение важной функции организма – раздражимости. Соли кальция придают прочность костной ткани раковинам моллюсков.